Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами Зан Вайя, Север Кролик. <coughs> ну вот сегодня хотел бы рассказать, так как у меня вчера произошел падеж Крончонка, э, супер Крончонка, э, показать я вам это не смогу, потому что это не эстетически. Плюс YouTube блокирует это, поэтому видео, меня, если кому-то будет интересно, у меня есть отдельное, я могу ВКонтакте вам кому-нибудь сбросить, если это кого-то заинтересует. Но... Внешние признаки были такие, увеличена была селезенка в 2-3 раза, печень была такая увеличенная, кровоподтеки были на сердце, желудочно-кишечный тракт был забит, поноса не было, но произошло как бы вздутие и нарушение пищеварения. При вскрытии желудка уже начал отходить даже слизистая желудка. Поэтому первый был у меня и, наверное, последний вердикт по поводу смерти этого кролика. Нарушение кормления м, со стороны меня. Ой. Я тебе... Да, мамаша. Нарушение кормления со стороны меня. То есть в течение 10 дней я его кормил только комбикормом. Он был без сена, походу пищеварения нарушилось у него в связи с этим, тем более водичку он привыкал в течение суток пить, то есть какой-то процесс начался не и закончился, к сожалению, смертью. Ну на этом, к сожалению, проблема у меня не останавливается, походу будет у меня вообще трендец, если подтвердится эта болезнь, дай бог не подтвердилась, не подтвердится, пойдемте посмотрим, что у нас происходит. Вот сейчас пришли мы в кротчатник. На улице, наверное, сколько часов? 8 вечера, может, уже 9, приехал только с работы и обнаружил вот такую крольчиху. Вчера всеми насыпал комбикором, покажи здесь. Видишь, какашка угу. даже. Покажи здесь, вот отъела, видишь? Угу. Мамаша. А здесь полная. Я сразу обратил внимание. Я думаю, что за фигня? Горох э, кролины валяется. А она какая-то не очень так отходим. Одел перчатки, друзья, потому угу. что она схуднела. Да. Ну такой, как не понос, не понос, сади. Угу. Хрипы, кашель. Ой, и как бой. вертолетом. Вы понимаете? Есть такое заболевание, как вертолет, его называют. Это пастерлиоз. Это если голова она начинает крутить как вертолет, уши ему вот вот так и опуститься, угу. и это смерть, процентов 75. Что я могу сейчас сделать в данной ситуации? Можно уколоть тетрациклиновый ряд, что я и сделаю, им лечить корову тетрациклиновым рядом, поэтому попробуем уколоть ей кубик тетрациклин. Mm -hmm. Не знаю, как эффект, какой будет, но это не самое страшное. Страшно то, что пастеролиоз передается воздушно-капельным путем. Mm -hmm. Дальше, сохраняемость вируса на деревянных поверхностях, то есть вот на этом ящике, на котором сейчас основа стоит, до 60 дней ну там плюс-минус на металлических до 30 дней поэтому что нужно делать в такой ситуации друзья у меня один раз был такая ситуация это было где-то года два назад в деревянных клетках тогда мне посоветовали взять молочную кислоту желательно 100 миллилитров на 2 литра воды сделать в такой концентрации чтобы она выедала все у меня молочной кислоты нет закончилось, друзья но у меня есть такой препарат Румитон, нажми на сфокусируй Румитон. Состав читаем. Здесь 5% молочной кислоты и 1% муравьиной кислоты. Плюс муравьиное вещества. Угу. А, Развел я порядка 150 миллиграмм на 2 литра воды. Эта дозировка супер. Поэтому сейчас нужно что сделать? Обработать все деревянные поверхности, с которыми я контактировал вчера. Сегодня утром, потому что я их мог потрогать. Дальше кал. Весь нужно снизу все это дезинфицировать. Почему? Объясняю. Постерлиоз признаки пастерлиоза, если это острая форма, в течение двух-трех дней. Первый, это может быть сопли, кашель. Ну, вскрытие, конечно же, она очевидно, все показывает, но, видите, она теряется в пространстве. У -у -у. Убирать сейчас я не буду, я уколю один кубик тетрациклина это антибиотик. Я не думаю, что это, честно, спасет ее, но ну, убивать жалко. По поводу крольчат, друзья, честно сказал и говорю вам, я их не убирал, хотя только показать. я их не убирал, но если уже терять, то все терять, понимаете, или пал, или пропал, я их подсадил сюда, угу. здесь и в данную клеточку. Вот, так, это да. вот эта мамка а, их почему-то ну, сейчас не хочет сильно принимать, а, а с левой стороны приняла все хорошо. Просто это спокойная, да. а это вот немножко. Так, берем ее, садим обратно в клеточку, мы уже колоть будем мы в кольме. Угу. Ну, я, честно, друзья, отказ от питания. Вчера было все окей, вечером однозначно. Утром сегодня так проходил, Ютью, сейчас и без перчатку сниму. Так, раствор мы приготовили. Нечего затягивать видео. Угу. У меня вот такой бачок. Это я купил его вот два года назад. Рекламу не буду показывать. Угу. Хотел маленький, знаете. Ну, такие есть маленькие, садовые для обработки. Но маленький был очень такой неудобно, потому что у меня на улице было большое количество клеток, и я их обрабатывал. И то и на 2 литра полтора как бы, ну, знаете. Здесь немножко побольше. Буду накатал ご視聴ありがとうございました Там, конечно же нужно пролеить пол полностью. Ну, Потому что через доски может какая-то была щель. Есть сыворотка против пастралеза колоть. Но у меня такой сыворотки, к сожалению, нет. Концентрация очень высокая. еще не пройдемся, потому что где-то руками трогал, утро уже не знал, конечно эффект может он будет нулевой, друзья, но все же в целях безопасности, потому что пастерлиоз это очаговое заболевание, я повторяюсь, воздушно-капельный путем продается, то есть, если иммунитет немножко будет ослаблен, а у крольчихи был ослаблен, потому что она является мамкой, с крольчатами, могут заболеть не только эта особь, а еще огромное количество. А у меня не такое большое количество кроликов, чтобы их потерять. Я уверен, как и другие все заводчики и кто занимается кроликами, не желают, чтобы их у кролики болели и пали. раствор получается бесцветный но немножко пенится так знаете пенообразующие грубо говоря не сильно но если кто молочной кислотой пользовался то этот урумитон так, отвернем а то что скажут реклама. я показал тем чем я пользуюсь друзья так что так здесь уберем эту доску уже трогать пока мы не будем лекарство мы поставим <coughs> другое место сейчас перчатки перчаточки снимем выбросим их Сейчас возьму телефон я вам друзья покажу так сейчас это все заберем мою а свой телефон сейчас мы покажем как будем показывай кроликов дорогая а то все я да я а то скоро показывать не удущу. А то пройдет иное количество времени точно показывать уже не будет кого. Так, ну это вот серебро наше уже наше. Заяц здесь такой. Наверно, дальше. Ну, мальчики, видно сразу, кто кушает, он отъедает, все. Так вот здесь она уже клеточка убрана. Я тоже ее проденсифицировал еще вчера. Идем дальше. О, смотрите, как она закручивается. Это явный пуст релиоз. Жалко, конечно, но ничего не сделаешь. Здесь особь отдельно. Конечно же, ее уже пересаживать никуда нельзя. Она нужно сидеть здесь, да? И не двигаться. Так, здесь у нас тоже крольчиха. Закрывай эту ящик. Закрывай. Потому что я уже руками трогал, блин. Не Смотрим. Вот эта хральчиха у нас, к сожалению, сделала ложный окрон Нарвала пуха на 21 сутки. Я просмотрел запись 21 сутки, поэтому сегодня мы будем ее случать в обязательном порядке. Здесь я прощупал Ей еще, короче, очень долго тоже рожать. Женка недовольная. Запрех, помогать. А кто мне еще поможет? Дети, которым 4 водика. Так, здесь, слава богу, все пока хорошо. Рыжика вот кровла сделал. Обработал йодом ушки. Вот на ключа. Ну, йода хватает, поэтому я так и сделал. Вот видно, сколько... Так, э -э -э -да, какашка. Блин, этой какашки. Ну, уже высоко. Посмотрите, до крышки, вот, сантиметр, ну, пальчик. Все равно, блин, как-то туда что-то попадает. Как они закупали. Видно, сразу сколько отъели они за день. Вот эта мамка тоже вот-вот должна кралиться. Сегодня прощупал ее утром. Там уже такие набухли. Что... Ну, и там тоже кротчатки лежат. такая серьезная или что-то серьезная такая расстроилась еще что кролик сдохнем. до да болсти не первый и последний так здесь у нас тоже окно все окей так мамка не приведу да сюда вот ну, это пацан эм, он поместный мам, отец его был пензобашка и вот все лезут всем интересно закрывай ну здесь девочки здесь девочки ну и это вот супер девочка Опа, и на нее напрыскали вот такая замечательная девочка надеюсь у нас кролики больше не подохнут потому что будет очень жалко очень жалко будет но, как вы видите, проблемы бывают и у меня, и довольно серьезные. От них никуда, к сожалению, не деться. Ну, что Юлька скажешь напоследок? Может, это уже будет мое последнее видео? Все, может, закруглюсь? Нет, еще должны показывать. Показывать? Если будет кого показывать. Если не будет кого показывать, уже точно уже показывать ну, не надеемся, будет. что будет все хорошо. Да. Все, друзья, комментируйте, подписывайтесь, поддерживайте канал. Мы вас будем поддерживать, чем сможем советовать. Всем счастья, здоровья и благополучия. Юлька, не расстраивайся. Угу. Все, пошли есть. Я уже есть хочу. Все, пока.